Друзья, мы вышли сегодня на наш рынок. Я хочу познакомить вас с нашими ценами, с рынком. Рынок не такой, как в Антидессе, но люди все такие же, как на рынке. Все так же торгуется, все та же энергетика, энергетика рынка. Творожок сначала. А цибулька почем у нас? 10 гривен. 10 гр. А кучку у нас пять штучек. А укропчик? Чесничок уже молодый. Почем? гривень. гривень Хороший, да, творог? Я... Можно. Я... Ты попробуй. Я... А вот с краю можно попробовать, Я... да? вот А вот Я... это? Это Я... О, это Я... дякую. Почем? Сто 10 кг. Сто хороший кг. Хороший, но чинник кисленький. нормально. А вот этот трошки сухий, да? Нет, это такой самый. Такой самый? Он был сухий, но для осталось. Не, ничего хорошего не было. Это Это 180 рублей. 180 Знаєш, мене... я веду свой блог, и у меня было запитання. Вот вы показываете цены, я говорю, я вам просто рынок наш рынок показываю. Вы показываете цены, а де в кого каже, немає за купити капустини. капустины. Я говорю, людей у нас много хороших. Если вам капустина надо, подойдите и вас угостят. Правда, я сказала? Да. да. Так, mm -hmm. вкусно. Mm -hmm. Mm -hmm. ну Сколько грамм 200? Давай, <плес> А я понял, о чем мы говорим. По это И почерево... я не эта ножка получается очень вкусная из нае. Сейчас Сейчас я <как> Цернушка, вкусная, ну, вот Сейчас я не знаю. Рулька, душе, душе, вкусно рулька запекать. Попробуем, домашняя вкуснеша, чем магазинная. Сейчас мы, сейчас мы подойдем и запытаем почем. Нет, тут одно Нет, тут мы возьмем. А это... а ну расскажите, вот этот почем? Двести гривен. Вот этот двести. 200. 200. Вот а, этот такой же, да? Это, да, да. Срединка. И почем? 200 гривен. Я в лох веду. И показываю. Я ваши лица не показываю. Я просто показываю цены людям. Рынок показываю. Скажем, вот так. Пришли мы сегодня по рынку. Посмотрели цены. Купили картошечку. Маленькую. Но маленькая дороже, чем большая. Вот эта маленькая картошечка, 40 гривен. Мы взяли за 40 гривен килограмм картошки. Сделаем блюдо, новое блюдо, очень вкусное, с молодой картошкой. Показала я вам анализ по рынку, показала наш рынок, будем готовить картошку. чтобы не получили пошли лишние а есть еще чуть выше. лучше вот а, здесь клевничка сочная 70 а клубничка. а их много Ремонтантная 65 абрикосы все так же 100 гривен. Огурцы неплохие 50 кабачки тоже хорошенькие, свежие 50 грн. Помидоры 65 грн, неплохие помидоры. Вот такие Помидорчики 55, молоденькая картошечка 40, 40, вот капуста 35, молодая да, картошечка, а потом все же будешь ждать, морквинка, а вот есть картошка по 25, чуть побольше, а еще больше 35, Лук у нас по 30 Лук старый По 30 Морковь старая По 30 Картошка по... А картошка вот эта молоденькая? Да, молодая, по 20 Картошка старая По 15 И по 12 Белороса Еще есть Перец по 40 и весь перец по 50.